Понедельник, 5 декабря. Сегодня гороскоп обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на отлично. Используйте эту возможность, чтобы разобраться от и до, в том, что для вас действительно важно. А вот разборок с окружающими, особенно с близкими, лучше избегать, если, конечно, вы не хотите дойти в выяснениях отношений до Адама и Евы. Вторник, 6 декабря. Сегодня гороскоп идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего Время времяпрепровождения прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало. Звезды склоняют к тому, чтобы на время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные, ответственные дела сегодня, по возможности, не стоит. Неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами. Зато полет фантазии способен подарить незабываемые ощущения в творчестве и любви. Среда, 7 декабря. Сегодня гороскоп предполагает повышенное стремление к независимости и готовность любой ценой отстаивать свои интересы. Звезды наделяют такими качествами, как самостоятельность, решительность и категоричность. Так что в любых делах не стоит ждать от окружающих уступок и компромиссов. Наоборот, в течение дня вы можете заметить нежелание людей считаться с чужим мнением и мириться с вмешательством в свои дела. Зато день прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуация в стиле, где надо действовать без лишних церемоний решительно и четко. Четверг, 8 декабря. Не удивляйтесь, если ваши нервы будут натянуты до предела. Сегодня гороскоп обещает водоворот бурных чувств, которые способны вылиться в столкновении с окружающими и конфликт интересов. По этой причине... Старайтесь меньше попадаться начальству на глаза. Оно будет настроено жестко и авторитарно. Впрочем, во многих сферах жизни, от творчества до любви, сильные эмоции способны стать не помехой, а наградой. В любом случае, сегодня не слишком доверяйте логике. Она способна вас подвести. В денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное, старайтесь сдерживать внезапные порывы. Иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть. Пятница, 9 декабря. Сегодня по гороскопу ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, Стоит сделать это именно сегодня. В этот день звезды способны наделить вас такими полезными качествами, как организованность, рассудительность и умение настраиваться на одну волну с собеседником. Даже если вдруг возникнет конфликт, скорее всего, он быстро утихнет, не оставив и малейшего следа. А вот любые шаги в сторону разумного управления, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат. Суббота, 10 декабря. Сегодня по гороскопу не самый удачный день для ведения переговоров и любой ответственной деятельности, требующей взвешенности и осторожности. Зато звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье. Сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества. Вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие. Воскресенье, 11 декабря. Самостоятельность, своеволие и эмоциональность – вот что отличает сегодняшний день. Это прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Бытовая текучка не будет вызывать у вас энтузиазм. Зато любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на ура. День хорош для глобальных замыслов и великих свершений. Однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими. Так что важное обсуждение переговора лучше отложить на потом. RusProNews специально для сайта pipagoras.yukos.club. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите интересующие вас темы. Всего вам доброго и до грядущих встреч.